Здравствуйте, дорогие соотечественники! Сегодня в период затяжной российско-украинской войны объектом особого внимания являются западные средства массовой информации. Ведь именно на Западе сегодня куется победа Украины в безнравственной со стороны России войне. Запад стал украинским тылом, таким же, как некогда были США и Великобритания для СССР, в войне против гитлеровской Германии, став впоследствии военными союзниками в связи с переходом армии СССР к освобождению Европы от фашистского ига. Сегодня главной задачей тыла является экономическое обеспечение украинской армии, ведущей реальные боевые действия на Украино-Российском фронте. В таком аспекте весьма важным фактором является выявление слабых мест в экономической системе противника с тем, чтобы точно наносить экономические удары, имеющие вид санкций. Анализ слабых мест российской экономической системы в своей статье, опубликованной 18 августа 2022 года в газете «Нью-Йорк Таймс», представил проживающий в Лондоне российский журналист Олег Кашин. В статье речь идет о средствах, могущих изменить нацеленность России и россиян на войну. Один из вопросов, поставленных Олегом Кашиным в статье, звучит так. Может ли Путин изменить свою политику и принять решение о прекращении войны и выводе войск из Украины? Ответ данной Кашиным на этот вопрос такой. Маловероятно. Причины такого ответа следующие. Через полгода войны власть Путина выглядит не менее прочной, чем до войны. У него нет реальных оппонентов. Кажущиеся реальными оппонентами Михаил Мишустин и Алексей Навальный, один лоялен к Путину, другой в тюрьме. Даже если с Путиным что-то случится, то, по мнению Олега, на смену Путину придет еще один Путин. Аргументы Кашина в пользу этого слабы, но предположим, что это действительно так. «Где храбрые технократы и функционеры, которые в интересах своего класса ухитрятся свергнуть Путина?» – взывает Кашин. Этот вопрос, регулярно звучащий на Западе, в статье Олега ответа не находит. Вернее, находит, но ответ на него у Олега отрицательный. Как сообщает Кашин в своей статье, основной точкой приложения западных критиков России в течение значительного времени являлась российская коррупция. Но, как выразился Олег в случае с Россией, коррупция – это не катализатор разрушения, а клей, скрепляющий систему, связывающий правящий класс России как соучастников организованной преступной группы, коллективной ответственностью, обеспечивая абсолютную солидарность. Среди соучастников преступной группы никто не хочет рисковать местом у кормушки, бросая вызов Путину. Такая система, по мнению Олега Кашина, где коррупция является не отклонением от нормы, а нормой, при которой все чиновники живут на деньги сомнительного происхождения, не заслуживает названия коррумпированной системы, а может быть названа системой коррупции. Если бы закон исполнялся буквально, как пишет Олег, то практически каждый российский министр или губернатор мог бы оказаться в тюрьме. Однако на практике система Путина всегда применяла закон выборочно. Каждый раз, когда кто-то из ее влиятельных соучастников оказывался обвиненным в коррупции, главный вопрос, который возникал у людей, был вопросом о скрытой политической причине ареста, а не о том, в чем обвиняют соучастника. Так было, например, с бывшим министром экономики Алексеем Улюкаевым, которого обвинили во взяточничестве после столкновения с Игорем Сечиным, влиятельным исполнительным директором российского нефтяного гиганта «Роснефть» и другом Путина. То же самое произошло и с другими губернаторами, включая Никиту Белых, который в свое время возглавлял крупную оппозиционную партию, и Сергея Фургала, чья победа на выборах противоречила желанию Кремля и которому предъявили обвинение не в коррупции, а в убийстве. То, что в России называют коррупцией, правильнее было бы, по мнению Олега, назвать системой подстрекательства и шантажа. В этой системе, если вы верны, и если президент вами доволен, вы имеете право воровать. Но если вы не верны, вас посадят в тюрьму за воровство. Неудивительно, что в последние десятилетия лишь несколько человек внутри путинской системы публично высказывались против нее. На мой взгляд, систему публичной власти, созданную в России, вполне можно было бы квалифицировать как систему служения идолу золотого тельца, требующего регулярных человеческих жертвоприношений. Такими жертвоприношениями для российской системы и связанных с ней едиными узами экономических систем других, в том числе и европейских стран, стали мирные граждане Украины. По мнению Олега Кашна, российско-украинская война могла бы перевернуть эту реальность. Ведь правящий класс России, обязанный своим богатством, своему положению у власти, столкнулся с давлением. Их имущество на Западе либо конфисковано, либо подвергнуто санкциям. Ни яхт, ни вилл. Бежать некуда. Для многих приближенных к власти российских чиновников и олигархов это означает крах всех жизненных планов. И можно было бы предположить, что в России нет более недовольной войной социальной группы, чем путинские клептократы. Но есть одна загвоздка. Они, то есть российские клептократы, променяли свои права политических агентов на те самые яхты и виллы. С этой реальностью связана основная интрига внутри российской политики. Военная авантюра Путина оказала разрушительное воздействие на жизнь элиты российского истеблишмента, на которую он всегда полагался. Но элита, связанная зависимостью своего богатства и безопасности от власти, не в состоянии сказать, Путину нет. Нужно заметить, что время от времени неудовлетворенность российской элиты все же проявляется. Так, например, министр финансов Антон Силуанов публично заявил о трудностях выполнения своих обязанностей в новых условиях. Андрей Кудрин, председатель органа, проверяющего государственные финансы и «Кремлевский инсайдер», Объяснил на встрече с Путиным, что война завела российскую экономику в тупик. И даже глава государственной военно-промышленной монополии Сергей Чемезов написал статью о невозможности реализации планов Путина. Но неподкрепленные политическим весом такие эксцессы опасности для Путина не представляют. Набирающие очки во время войны военная элита России пока не выходит на политический простор в связи с режимом засекречивания персональных данных, а те, кого чествуют как героев, как правило, уже погибли и не способны проявлять политические амбиции. Ни СМИ, ни средний класс России, будучи подавленными репрессиями, не в состоянии проявить политическую активность. Реальным фактором, угрожающим Путину сегодня, является украинская армия. Только потери на фронте имеют шанс изменить политическую ситуацию в России, о чем не раз свидетельствовала российская история. После поражения в Крымской войне в середине 19 века царь Александр II был вынужден провести радикальные реформы. То же самое произошло, когда... Россия проиграла войну с Японией в 1905 году, а перестройка в Советском Союзе во многом была вызвана провалом войны в Афганистане. Если Украине удастся нанести тяжелые потери российским войскам, может развернуться аналогичный процесс. Тем не менее, несмотря на весь ущерб, полученный России до сих пор, такой поворот представляется, по мнению Олега Кашина, далекой перспективой. На данный момент, как говорит Олег, Россией правит Путин и страх, что без него все будет хуже. Еще один фактор, на который стоило бы обратить внимание, это Русская Православная Церковь. Ее первоиерарх Кирилл был включен в санкционные списки ЕС, Канады, Великобритании и Украины – как один из основных сторонников российской агрессии против Украины. Однако в связи с позицией Венгрии, в частности главы венгерского правительства Виктора Орбана, патриарх Кирилл из санкционного списка ЕС был исключен. Бунт церковнослужителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата против патриарха Кирилла закончился самороспуском Синода, управляющего органа этой части Московского Патриархата, что выглядит как подготовка к реализации прямого подчинения епархии Украинской Православной Церкви управляющему центру государства-агрессора. Тем не менее, героическое сопротивление украинцев при поддержке сражающейся Украины коллективным Западом, ставшим надежным тылом украинской армии, позволяет рассчитывать на перспективу военной победы объединенных Украино-Западных сил над российскими агрессорами.